Лайф-капитал. Как вы думаете, у банкиров есть секреты от простых людей? Правильно, есть и не один, хотя часто дело бывает не в секрете, а в опыте и превосходном знании своего дела. Чем занимается банк? Он привлекает средства, оборачивает их, двигая и себя, и экономику. Главная забота банка — управление миллионными капиталами. А как быть обычному успешному человеку? Денег у него уже немало, однако учиться финансам нефига. При этом бизнес идет как надо, и средств прибавляется. Как их сохранить и приумножить? Рискнуть самому? Зайти на биржу, войти в рынок, зафиксировать прибыль? Так, кажется, выражаются друзья-финансисты. Ответ точно знает Life лайф-капитал. Мы сумели адаптировать стратегию управления крупными капиталами до размеров капитала частных лиц, то есть ваших. И теперь вы можете зарабатывать так же, как и мы. но ну, может быть, чуть в меньшем масштабе. Специалисты группы занимаются этим 20 лет. И теперь наши секреты готовы стать вашими. Чем отличается Life Capital от других финансовых центров? Он хочет заработать не на ваших деньгах, а на вашем успехе. Перспективно. Накопление в акциях – это выгодно. Смотрите сами. Точно так же приумножились средства тех, кто приобрел акции в сформированных нами готовых решений и проявил достаточное терпение. Life Capital включит вас в список тех, кто умеет зарабатывать на развитии экономики страны. Ваши деньги, не покидая хозяина, превратятся в акции промышленных и других компаний и станут расти вместе с ними. Мы советуем вам делать то, что делаем сами. Пользуйтесь!